Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим рис по-японски. Для этого нам понадобится отваренный рис, куриные яйца, зеленый лук, сливочное масло, соевый соус. Разогреваем сковороду и сливочное масло. В разогретое сливочное масло добавляем зеленый лук. Слегка обжариваем. В слегка обжаренный лук добавляем наши яйца. Все перемешиваем, чтобы были хлопья. Добавляем соевый соус, перемешиваем, добавляем рис, перемешиваем. Наш рис готов, приятного аппетита, его можно использовать как гарнир и как самостоятельное блюдо.